а зачем эти вышки ломаются а по... стой стой по нам этот ролик стреляло вообще <соспит> <их> подкинул блять вы ч ребят космонавты блядь? So you better um uh. Watch Ну купол ломать. Вы его сделали, чтобы ломать? Ломать не идите ломать у себя во дворе. Сделайте свой купол, потом ломайте. Вот просто будешь, купол родишь, тогда пойдешь. Это какая-нибудь. Я же матери, да это. да Да, да, да. И... И... Не просто. Да-да-да. Я же просто. Да, да. Так что я не ради. Держи, держитесь от меня подальше, короче. А, мелкий, мелкий, мелкий. Где он? Эй, что за глюк? А он, наверное, в радиации был. Он стоял. А, нет, не кондрок, это дорогие. Ой, мать, нет, блядь. Ой, мать. Так, я не могу пока никого поднять сумма у меня проблемы е -е, кто меня тащит ребят?